Доброго времени суток! Вы с любовью из моего домика в деревне. Тихо-тихо идет снежок. Тихо-тихо так. За ночь вот тут намело. И сегодня, сейчас с утра, я, наверное, начну так тренировочку такую. Тренировочка это будет такая, что надо будет убрать снежок. Снега очень немного в этом году. В прошлом году вот по забор был снег. Дети прыгали прямо с заборов в снег. А нынче вот совсем другая ситуация. Снега мало. Но тем не менее, вот сегодня выпал и хочется мне убрать. Сейчас с утра вот уберу. То есть такая у меня будет. Такой будет проминаж. Вместо тренажерного тренажерной ходьбы, которой я обычно в утром сейчас стала ходить, за вот окном продолжает идти снег. снег. Только что убрала, будто бы. Ну все так же идет, он идет. Вот хорошо. Я уже успела почистить снег, сбегать в наш магазин, магазин светофор. У нас светофор здесь находится территориально очень близко. Поэтому удобно прогуляться, прогуляться до светофора. Вот так выходишь, вот мимо этих гаражей, идешь. Ну, может быть, общий путь составляет полчаса, не более. И посмотреть, что там привезли. Я не делаю как так таких больших обзоров. Потому как магазин для нас это магазин повседневного такого спроса. Мы постоянно в него ходим. Ну что же в этот раз привезли интересного, я вам хочу показать. Это удобрение. Калий. Содержание калия здесь 38%. 38%. Увеличивает урожайность очень хорошо. Повышает устойчивость растения к болезням и вредителям. Когда нужна калийная подкормка, вот, пожалуйста, 30 рублей, 39 рублей 80 копеек. Без проблем вы можете использовать килограмм удобрения калий, зерно кислый, Суперфосфат э, простой, содержит азота 20% и фосфора 19. Обычно мы вносим ранней весной, перед посадочными работами, под перекопку. Азот способствует росту и развитию на самой начальной стадии любого растения цветов любых каких-то растений под перекопку очень хорошо можно внести и наш любимый карбомет или мочевина где содержание азота 462 процента про мочевину мы знаем практически все я вот лично когда сажаю питонью я ее поливаю мочевиной 1 столовая ложка на 10 литров воды Приживаются замечательно цветы. Азот способствует росту. Поэтому мочевина очень нужна. И все-таки это очень недорого. Цена просто смехотворная. 39 рублей 80 копеек. Азота фоска. Содержание азота, фосфора и калия здесь в равных долях. По 17%. Также килограммовая пачка очень большая. Вот, она активизирует рост, укрепляет корневую систему, особенно на начальной саде, когда вы и продлевает цветение растений. Удобрения недорогие. Завезли также грунт в очень большом количестве, по 60 литров, правда, большие такие пакеты. Обычно универсальный грунт. Ну, пока для огородников на сегодняшний день цветофор еще не начал активно свою работу. Обычно продавались там большие вазоны, всевозможная посуда для цветов, но вот в нашем светофоре пока нет. Спишите за удобрениями светофор.